Коробка собирается со стороны клеевой части. Сначала левая сторона, потом правая, потом от себя на себя. Поставили в упор кладнище, переворачиваем и степлям крепим. Переворачиваем коробку, вынимаем упор, вставляем кизбу. Края загибаются. И закрывается коробка. Всё.